Есть ли уголовная ответственность за уклонение от мобилизации и в каких случаях она возникает? И что на самом деле грозит за неявку в военкомат по повестке? Давайте разбираться. Как известно, перед тем как президент объявил частичную мобилизацию, Госдума приняла закон о внесении жестких поправок в Уголовный кодекс за неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта и за отказ участия в военных действий. Лишение свободы на срок от 2 до 3 лет. За сопротивление начальнику в период мобилизации – лишение свободы на срок до 15 лет. За самовольное оставление части и неявку на службу без уважительной причин – грозит лишением свободы до 10 лет. А за дезертирство в период мобилизации – от 5 до 15. Теперь призывники, конечно, теряются в догадках, что будет, если откажутся взять повестку или, допустим, не распишутся в получении или распишутся, но в военкомат не пойдут, наденут наручники и увезут в тюрьму, или штрафбатом отправят служить. Получается, каждый, кого призвали, встает перед выбором. То ли безропотно подчиниться и пойти отдавать долг Родине, возможно, в том числе ценой с жизни, то ли получить незавидный статус уголовника и 10 лет жить в окружении убийцы-насильников. Звучит, конечно, дико, но действительно ли за уклонение от мобилизации грозит уголовный срок? Давайте внимательно почитаем законы. Уклонение от призыва на воинскую службу по статье 328 Уголовного кодекса наказывается либо штрафом, арестом, либо лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет. Заметим только до двух, а не десяти. Сентябрьские изменения в Уголовном кодексе данную статью не затронули. Но это на самом деле не главное. Помимо Уголовного кодекса есть постановление Пленума Верховных судов, раз, которые разъясняют, как применять наше действующее законодательство. И есть такое разъяснение о практике рассмотрения уголовных дел, как раз об уклонении от призыва. И согласно второму пункту этого постановления, призывниками являются мужчины, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязаны состоять на воинском учете и не пребывающие, в запасе. А в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона о воинской обязанности, призыву на воинскую службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. После достижения 27-летнего возраста уголовное преследование за уклонение от призыва подлежат только лица, совершившие это преступление раньше, то есть до указанного возраста. Таким образом, те, кто находится в запасе, не могут подлежать уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. По сути, данная статья работает только для срочников. Если гражданин, пребывающий в запасе, уклоняется от мобилизации, он может быть привлечен только к административной ответственности по статье 21.5 Кодекса административных правонарушений. Единственное наказание, которое ему грозит, это штраф от 500 до 3000 рублей. И как вам эта информация? Заинтересовала? Напишите в комментариях. Далее. Важно понимать, кто где может вручить вам повестку. У многих есть стереотип, что это имеет право сделать инспектор ГИБДД, судебный пристав, председатель ЖСК, это даже ваш начальник или сотрудник отдела кадров. Кажется, будто любой прохожий уполномочен впихнуть вам в руки бумажку, и вы обязаны будете тут же собрать чемоданы и стримгла нестись в военкомат. Ничего подобного, повестку имеет право вручать работник военкомата, либо руководитель организации по месту учебы или работы, либо должностное лицо, ответственное за воинскую четную работу. Больше никто. Об этом четко сказано в части 2 статьи 31 Федерального закона о воинской обязанности и воинской службе. Руководитель крупной организации, генеральный директор или ректор вуза ну, вряд ли будет вызывать в свой роскошный кабинет только для того, чтобы вручить повестку. У него других дел по горло. А если к вам подбирается каким-то подозрительным листочком начальник цеха, бригадир, декан или того, пуще замдекан, то обязательно поинтересуйтесь. В самом деле этот гражданин назначен ответственным за воинскую учетную работу. Разбираемся дальше. Согласно закону номер 76 ПЗ, военным, проходящим службу по призыву, относятся сержанты, старшины, солдаты и матросы, а также курсанты военно-образовательных учреждений до заключения контракта прохождения службы. А в соответствии с пунктом 10 статьи 38 Федерального закона о воинской обязанности, началом службы для граждан, не пребывающих в запасе, считается день присвоения звания рядового. Только с этого дня приобретается статус военнослужащего, который проходит службу по призыву. Только после этого можно считать, что они совершают преступления в соответствии с главой 33 Уголовного кодекса, в том числе самовольное оставление части или места службы по статье 337, дезертирство по статье 338, уклонение от исполнения воинских обязанностей, в том числе путем симуляции болезни по статье 339 Уголовного кодекса. Таким образом, мы можем сделать вывод, что по тем законам и разъяснениям, которые есть сейчас, Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации не возникает. Есть только административная в виде штрафа от 500 до 3000 рублей. Я никоим образом не призываю к вас к нарушениям ни к уголовным, ни к административным. К тому же пока сложно объяснить, почему законы составлены именно так. Возможно, это пробелы. В ближайшее время они будут устранены. Но пока что ими можно пользоваться, защищая свои права в условиях частичной мобилизации. Никакой уголовной ответственности за неявку военкомат не возникает. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк. Все вопросы и сомнения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, и мы будем рассказывать еще много интересного. И мы всегда рады оказать вам юридическую поддержку в трудных ситуациях. До новых встреч!